году прием в высшие учебные заведения возможен онлайн с помощью сайта ВУЗа. И сегодня мы вам не только расскажем, но и покажем, как это сделать. Итак, начнем с сайта отдельного ВУЗа. Мы будем показывать вам, как поступить и как подать заявление с помощью сайта Ранхикс. Для этого переходим на сайт Ранхикс и переходим в раздел «Приемная комиссия». Сделать это можно непосредственно с прямой ссылки перехода «Приемная комиссия». Либо через вкладку «Подготовка к поступлению» — «Приемная комиссия». Здесь необходимо нажать очень понятную ссылку «Заполнить заявление онлайн». Вы на странице создания личного кабинета». Важно сразу отметить, что все поля на данной странице, указанные при регистрации, обязательны для заполнения. И очень важно, чтобы вы указали актуальную электронную почту и номер телефона, потому что один из способов идентификации – это как раз-таки идентификация с использованием вашего номера мобильного телефона. Вы выбираете уровень образования, бакалавриат для тех, кто, соответственно, идет получает первое высшее образование, его первую ступень. Выбираете гражданство, выбираете, соответственно, документ, удостоверяющий личность и заполняете все необходимые поля. Далее нажимаете «Согласен на получение информации» и «Согласен на обработку персональных данных». Выбираете необходимые картинки, подтверждаете, что вы не робот, и нажимаете кнопку «Зарегистрироваться». На указанную вами при регистрации электронную почту придут логин и пароль. Используя их, вы сможете зайти в ваш личный кабинет. И при первом входе вам будет необходимо подтвердить ваш номер телефона. Он уже забит в систему, вам просто нужно нажать кнопочку «Подтвердить». На ваш телефон придет смс, и пароль из смс необходимо будет ввести в специальное поле. После этого нажать кнопочку «Отправить». Обратите внимание, что в случае, если у вас возникают какие-либо технические проблемы, контакты службы технической поддержки размещены на каждой страничке вашего заявления. Переходим непосредственно к заполнению заявления. Для этого немножечко прокручиваем страницу вниз и нажимаем ссылку «Открыть заявление». Итак, вы на странице вашего заявления. Здесь вы можете увидеть краткую инструкцию с перечнем способов подачи заявления. Первый из них – это смс подтверждения пакета документов, и он будет вам доступен в случае, если вы старше 18 лет, Второй – это подписание печатных форм на бумаге и прикрепление скан-копий. И третий – это подписание комплекта документов с использованием квалифицированной электронной подписи, в том случае, если у нас у вас есть. Мы далее будем рассматривать именно второй вариант, поскольку он охватывает наибольшее количество абитуриентов. Приступим к заполнению вашего заявления. Для того, чтобы упростить этот процесс, подготовьте заранее скан-копий всех необходимых документов. А именно, скан копии паспорта, первая страница и прописка, копия вашего аттестата и приложения к нему и фотография в формате JPEG. Вам также могут понадобиться скан копии всех документов, подтверждающих ваши индивидуальные достижения, если у вас таковые имеются. Раздел «Личные данные» вашей анкеты заполняется полностью автоматически на основе тех данных, которые вы указываете при регистрации в личном кабинете. Единственное, что вам нужно будет здесь сделать, это добавить фотографию. Для этого нажимаем на фотографию, нажимаем «Выбрать рисунок» и вы выбираете заранее подготовленную официальную фотографию на светлом фоне. Система предложит вам выбрать область для отображения. Вы выбираете и нажимаете «Сохранить». Готово. Теперь у вас есть фотография. В следующий момент вы обязательно оставляете галочку. Напротив, я согласен на электронное взаимодействие. Далее заполняете адреса, адрес постоянной регистрации на основании вашего паспорта, а также адрес фактического проживания. Если эти адреса совпадают, то вы после заполнения адреса постоянной регистрации просто нажимаете «Скопировать адрес». Следующий раздел – «Образование». И здесь в первую очередь вам необходимо указать, на базе какого образования вы поступаете. Можно выбрать на базе профессионального образования либо на базе среднего общего образования. В данном ролике показан пример заполнения анкеты для поступления на базе среднего общего образования. Здесь вы указываете тип образовательной организации, которую вы завершили, ее наименование, номер, место расположения и также информацию о вашем аттестате. Стоит сразу сказать, что для аттестатов, выданных после 2014 года, первые три цифры номера – это код региона, все остальное – это номер документа. При этом в графе «Серия документа» вы ставите прочерк. Также вы ставите галочку «Высшее образование данного уровня, получая впервые», если это действительно так, и эта галочка является обязательной для всех ребят, которые поступают на бюджетную форму обучения. Также мы бы хотели обратить ваше внимание на то, что над многими полями на протяжении вашей анкеты есть вот такие значки информации наведя курсор на который, вы сможете увидеть пример заполнения того или иного поля. Нам кажется, что это очень-очень удобно. Идем далее. Вы заполняете состав семьи, и здесь система вам предложит выбрать контакты ваших родителей, либо законного представителя. Далее предлагаются разделы «Особые преимущественные права». Их заполняют только те абитуриенты, у которых таковые имеются. И в разделе «Прочие данные» вам предложат перечислить те учебные заведения, в которые вы уже подавали документы, и также поставить согласие на получение дополнительной информации по вопросам приема и зачисления. Если вы закончили курсы подготовки к поступлению к РВРАНХИКС, то также обязательно нужно проставить здесь галку. Для перехода в следующий раздел вам необходимо сохранить все уже внесенные изменения. Для этого нажимаете на кнопку «Дискеты», в нижнем левом углу. Следующий раздел – это ЕГЭ и вступительные испытания. Мы уже заранее его заполнили, исходя из тех предметов, которые сдают абитуриенты, поступающие на бакалаврские программы Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС и БДА РАНХИКС. Если вам необходимо заполнить какие-либо другие предметы, вы тоже можете это сделать. С помощью кнопки «Добавить экзамен». Стоит сразу сказать – что нет никакой разницы, каким по счетам вы подаете заявление – первым, десятым или так далее. В этом году, как и в любом другом, в Ранхикс вы можете подать заявление в любой день в период работы приемной комиссии, то есть до 18 августа включительно. Поэтому, возможно, логичнее дождаться результатов ваших ЕГЭ, чтобы уже полностью внести сюда все баллы и более реально оценивать свои шансы на прохождение по конкурсу. Следующие разделы – это олимпиады и индивидуальные достижения. Для примера мы добавили один из типов индивидуальных достижений – это наличие аттестата с отличием. Если вы нажмете на выпадающий список на стрелочку, то система предоставит вам все виды индивидуальных достижений, за которые вы можете получить дополнительные конкурсные баллы. Напомним, что максимально вы можете получить дополнительно 10 конкурсных баллов. Следующий раздел, который нас с вами максимально интересует, это «Документы для поступления». Здесь, нажав на скрепочку, вы можете подгрузить все скан-копии документов, которые вам необходимы для зачисления. Переходим к самому важному разделу, непосредственно к самому заявлению. Для примера мы покажем, как подать заявление для обучения на бакалаврских программах Института бизнеса и делового администрирования «Ранхикс». ИБДА РАНХИКС. В первую очередь вам необходимо выбрать нужную приемную комиссию. Для ИБДА это Московский приемная комиссия Академии. Способ подачи заявления. Ранее мы с вами договорились, что это будут подписанные скан-копии. Напомню, что СМС-подтверждение пакета документов возможно только если вам более 18 лет, а если у вас есть электронная цифровая подпись, то для того, чтобы она здесь появилась среди способов подачи заявления, нужно поставить галочку чуть выше, чуть ранее по вашему заявлению. Выбираем скан копии. Заявление в Академии по является по счету, пусть будет первым. Теперь система вам предлагает добавить программу. Мы выберем направление, которое реализуется в ИБДА. И первое – это международные отношения, форма обучения очная и совокупность программ международные отношения, политика, экономика, бизнес. Далее вы можете выбрать, на какую форму вы планируете поступить. Если только на договор, то одна галочка, если бюджет-договор, то две, если только бюджет, то ставите галочку вот здесь. Нажимаем «Сохранить». По тому же алгоритму добавим еще две программы. К менеджмент и выбираем международный менеджмент программу ИБДА Договор. и также еще одну программу ИБДА по менеджменту, которая входит в другую совокупность программ, поэтому считается отдельным направлением – управление прорывными проектами. После этого вы увидите перечень всех направлений, которые указали, форму обучения и основание обучения. Здесь можно также удалить ненужные вам направления, если вы вдруг ошиблись. Теперь самая важная часть вашего заявления – это распределение при зачислении. Для того, чтобы его обозначить, нажимаем кнопку «Сформировать распределение» и переходим на отдельную вкладку. Вы на странице, где можете установить приоритетность направлений и программ, на которые хотите быть зачисленными. Предположим, что больше всего вы хотите быть зачисленными на программу «Международный менеджмент» и «БДА» по направлению «Менеджмент». В этом случае вам необходимо направление «Менеджмент» поставить на первое место с помощью стрелочек и убедиться, чтобы внутри программы этого направления программа международный менеджмент и БДА также стояла на первом месте. Если это не так, то с помощью стрелочек вверх и вниз вы можете ее туда поставить. И также вы бы хотели рассматривать вариант поступления на направление международные отношения и БДА. В этом случае и в рамках направления международные отношения программа и БДА должна стоять на первом месте после того как вы установили приоритетность для зачисления в соответствии с вашими интересами и с вашими пожеланиями вы нажимаете кнопку сохранить распределение система попросит вас убедиться в том что все верно и нажимаете «ОК». пожалуйста отнеситесь к заполнению данной таблицы максимально внимательно поскольку в случае подачи заявления на договор, работать с вашим заявлением, регистрировать его, будет именно тот институт или факультет, которому вы отдаете приоритет номер один. После того, как вы сохранили распределение, вам необходимо вернуться в заявление. Для этого можно просто закрыть страницу с последовательностью. Здесь вам осталось также указать, необходимо ли вам общежитие, если все галочки проставлены и вы все проверили, то вы нажимаете кнопку «Скачать заявление». Еще раз проверить все введенные данные. После проверки нажимаем «Ок» и нажимаем «Скачать заявление». Появится форма «Скачать заявление». Оно откроется в отдельной ссылке на отдельной странице. Здесь вам еще раз нужно будет проверить ваши данные. Распечатать все, само заявление, согласие на обработку персональных данных, заявление о распределении, то есть ваши приоритеты, и согласие об электронном взаимодействии. Подписать и отсканировать. Отсканированный экземпляр документа вам необходимо будет прикрепить вот здесь. После этого у вас появляется ссылка «Отправить заявление на регистрацию». Нажимаем ее. Подтверждаем. И подтверждаем с помощью смс. Поздравляем! Операция завершена успешно, и ваше заявление отправлено на регистрацию. Текущий статус вашего заявления будет отображаться в личном кабинете. Вы можете это посмотреть в разделе Заявление. Как только оно будет принято сотрудникам приемной комиссии, у вас появится регистрационный номер. Как понять, какова текущая конкурсная ситуация? Для этого необходимо зайти на сайт runhiggs в раздел «Приемная комиссия». И здесь выбрать раздел «Конкурс и зачисление списки лиц, подавших документов». Мы с вами помним, что мы подавали заявление, Приемную комиссию Академии, к примеру, на направление Менеджмент. Научную форму. И группа направлений Международный менеджмент. Здесь мы видим все заявления, которые на текущий момент зарегистрированы. То есть как только у вашего заявления регистрационный номер появится, вы тоже будете видеть себя в этих конкурсных списках. На данной странице размещены сразу два списка. И первый из них – это список лиц, которые поступают на бюджетную форму обучения. Если вы прокрутите страницу немного вниз, либо просто переключитесь справа по меню, то вы увидите список лиц, которые поступают на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. Таким образом, искать себя нужно именно в соответственном списке. Всем удачной сдачи ЕГЭ, поступления! и возможности хоть немного отдохнуть этим насыщенным летом.